Всем привет, с вами Александр. Сегодня воскресенье, 30 июня. Теплый денечек выдался. Облачков нет. 25-27 градусов. Ну, ветрено. До 10 метров в секунду на море. Поэтому загорать будет немножко прохладно. Но, в принципе, не холодно. Можно загорать прямо на пляже. А завтра уже погодка у нас меняется. Поэтому все люди, кто может сегодня... Да, учитывая, что сегодня выходной день, едут на море купаться В Калининграде часто бывает такое, что лето плохое, люди работают, будние дни, например, тепло, а выходные идут дожди И так люди за сезон, за лето пару раз могут покупаться Довольно часто бывает такое холодное лето, но в этом году вроде бы более-менее нормально Я обещал рассказать о работе в Калининграде, о работе... Вот в торговле, походил по магазинам, посмотрел на вакансии, на супермаркете видел 125-26 тысяч, они приглашают кассиров, там, еще какого-то работника Но это, наверное, не чистыми, чистыми будет 22 примерно Также посмотрел в интернете о другом супермаркете нашем, известном Они предлагают кассиру 20-22 тысячи, грузчику там, 23 на склад Мастеру кулинарного цеха с опытом работы год на подобной должности предлагает 30 тысяч рублей. Нужно будет руководить хозяйственной деятельностью в цехе, контролировать поваров и продукты по срокам годности, также контроль санитарных требований вести. И за эту работу они предлагают 30 тысяч рублей. Вот такие вот зарплаты в Калининграде. То есть получается, рядовой сотрудник получает где-то в районе 20 тысяч рублей, может быть, чуть больше. Если ты там какой-то начальничек небольшой, то около 30 тысяч. Может ты, конечно, если там уже больший начальник, то зарплата будет больше, но согласитесь, это совсем немного. Для Калининграда с нашими ценами это совсем немного. Поэтому, если вы решили приехать в Калининград, вы должны подумать, на какие деньги вы собираетесь жить, снимать жилье. А то у многих людей очень радужные мечты. Они мечтают жить в Европе, там, в Калининграде. А реальность такова, что хватит ли вам денег на то, чтобы ездить в эту Европу из Калининграда Да, мы находимся рядышком с Европой, но, но представляете, какие здесь зарплаты Если взять, например, не супермаркет, а какой-нибудь маленький магазинчик То приблизительно тысяча рублей в день, тысяча-полторы где-то будет зарплата То есть это совсем немного если посмотреть, сколько зарабатывают в Москве или в Питере. Я прошу местных, кто работает в торговле, расскажите, пожалуйста, о своих доходах, чтобы люди, которые хотят к нам приехать и собираются работать в торговле, понимали, на что они могут рассчитывать, чтобы не было потом разочарований, чтобы люди понимали, какие доходы их ждут, если они переедут жить в Калининград. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!